Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Это видео я записываю специально для участников тренинга «Точная и проверенная система гарантированного заработка для интернет-новичков». Это дополнительные уроки, которые я записываю по заявкам участников тренинга. В этом видео я расскажу о страничке статистики SPA-сети FIOSPRO, что обозначают каждый из столбцов, и расскажу о принципе заказа товаров с одностраничных сайтов. Потому что, чтобы понять статистику, понять назначение каждого столбца, особенно связанное с заявками, нужно понимать, как же происходят заказы. Итак, первый столбец – это клики. Клики – это уникальные переходы, когда учитывается IP компьютера откуда осуществляется переход говоря проще это переходы сделанные разными людьми с разных компьютеров то есть если вы пять раз пройдете по своей реферальной ссылке посмотрите все ли у вас там нормально клик будет один а вот хиты это не уникальные переходы это общее количество переходов которые осуществляется по вашей ссылке вот здесь если вы Будете накручивать свою статистику, путая ее, многократно осуществляя переходы, все ваши переходы будут учитываться. То есть пять раз перейдете и у вас будет там 5 хитов. Вот так о кликах и о хитах по-простому. Здесь, конечно, учитывается время, то есть ограничения на сутки накладываются. По-простому, вот как я вам рассказал. Клики – уникальные переходы, хиты – общие переходы. Только поэтому кто-то из участников тренинга просил, не нажимать других участников тренинга на чужие партнерские ссылки, чтобы не накручивать ненужную статистику. Следующий очень важный параметр, который присутствует в страничке «Статистика» – это конверсия. Конверсия это отношение числа пользователей, которые совершили покупку, к числу пользователей, которые перешли на вашу страничку. Говоря проще, отношение между сделавшими заказ товара к общему числу людей, которые заходили на страничку этого товара. Это общая статистика по данному офферу. Конверсия это один из ключевых моментов, который вы можете использовать при выборе продукта. Но об этом я говорил в начале. Значит, конверсия есть для всего оффера и есть ваша личная конверсия, которую вы смотрите на когда просматриваете статистику по своей рекламной кампании. Параметр EPS этот параметр, который определяет цену клика. Этот параметр интересен только тем, кто занимается созданием платных рекламных кампаний. То есть вы занимаетесь контекстной, например, рекламой при создании. В рекламной кампании один из ключевых моментов это цена клика рекламной кампании. И если вам удается создать рекламную кампанию и запустить ее при цене клика в 3 рубля, а EPS для вашего оффера, на который вы гоните трафик с этой рекламной кампании 3 рубля две копейки, то вы значит молодец, вы отличный арбитражник. То есть вы купили трафик по 3 рубля, а продали его бирже по 3 рубля две копейки. Вот Ваша разница, ваша прибыль, ваш профит. А теперь мы переходим к заявкам, к самому интересному и самому важному. И заявка может проходить несколько стадий. Она может быть подтвержденной, она ожидает чего-то, подтверждения, либо отклонения. Вот что это такое, что такое заявка и что такое подтвержденная, ожидающая и отклоненная заявка. В принципе, тут как бы все понятно, но для тех, кто заказывал продукты в интернете, причем заказывал их с одностраничных сайтов. Если же вы никогда не покупали продукты в интернете, либо покупали только цифровые товары, либо покупали ну, из каких-то крупных интернет-магазинов продуктов. Чтобы понять методику продаж вот с этих одностраничных сайтов, внимательно послушайте то, что я вам расскажу. Специфика покупки цифровых продуктов заключается в следующем, что товар отключ... от... отгружается или отправляется вам по предоплате вы внесли деньги за курс, за тренинг, деньги мгновенно доходят до продавца и он вам после получения денег или биржи чаще всего сразу же отправляет ваш товар. В принципе такая же ситуация на многих крупных интернет-магазинах. То есть вы получаете товар после того, как вы его оплатите. Только после этого товар вам отсылается. Это покупка по предоплате. При такой схеме, конечно, более защищенным чувствует себя продавец. То есть он отправляет товар только тогда, когда он получил за него деньги. Но если мы говорим о качественных товарах, товарах которых очень много, да, которые нужно прям вот, ну, срочняк продать, потому что их и так много, то продавцы делают все возможное, чтобы заинтересовать покупателя. И, и одна из возможностей заинтересовать покупателя, это отправить ему товар, и чтобы он его оплатил при получении. Это так называемая отправка товара по наложенному платежу. То есть вы получаете товар на почте, например, и только тогда этот товар оплачиваете. Как вы понимаете, товар отправляется почтой России чаще всего и идет достаточно долго. Поэтому пока товар движется в сторону покупателя, продавец сидит в ожидании денег. На большинстве бирж которые занимаются продажей физических товаров, есть такое понятие как ожидание или холда. Пока покупатель не отправит деньги, продавец сидит и эти деньги ждет, и естественно он не выплачивает вознаграждение веб-мастеру, то есть человека, который привел этого покупателя и благодаря которому этот заказ был сделан. То есть все сидят и ждут. Веб-мастер получает деньги после того, когда они дойдут, то есть когда будет что делить. И, конечно, вот это время ожидания, это время холда, она иногда длится больше месяца, то есть люди ждут денег, ну, в зависимости от того, как отправляется товар. И для вебмастера это очень невыгодно, потому что если вы оплатили рекламную кампанию, вложили деньги в рекламу, то вам приходится ждать своего вознаграждения, там, например, 30 дней. И чтобы создать новую рекламную кампанию, требуется вкладывать, опять же, свои деньги а не использовать те деньги, которые вы получили от предыдущей рекламной кампании. И на начальном периоде, когда, вы, например, вы только начинаете работать с этой биржей для молодых веб-мастеров, вот это вот время ожидания холда, оно, мягко говоря, не стимулирует к работе. На бирже Firstprom холда нет. Вот, вдумайтесь в это. Холда нет. То есть как только заявка была подтверждена, а подтверждается она, по телефонному звонку колл-центр позвонил будущему потенциальному покупателю подтвердил заказ человек продиктовал свой адрес и сразу же заявка считается подтвержденным это происходит в течение нескольких дней и вебмастер сразу же получает свое вознаграждение еще не покупатель не получил свой товар еще продавец не получил деньги за этот товар, а вы, как вебмастер, уже получили свое вознаграждение. Вот, конечно, вот эта вот схема работы, которую использует Фюзпром, она очень благоприятна для вебмастеров. Но это объясняется тем, что люди, которые создавали Фюзпром, они сами веб вебмастера, и они видят ситуацию ну, как бы с другой стороны и делают все возможное, чтобы мастерам на площадке spac и Фюзпром работать было удобнее. Как же происходит заказ товара вот с этих одностраничных сайтов? Здесь, во-первых, упрощенная форма заказа. Вот если на интернет-магазине вам нужно было вводить свои данные, куда отправлять, то здесь чаще всего вы вводите только имя и свой телефон и нажимаете на кнопочку «Заказать». Вот Как только человек, которого вы привели, на одностраничный сайт, заполнил эту форму и нажал на кнопочку заказать, у вас в статистике появляется сделанный заказ. И он переходит в режим ожидания, пока колл-центр позвонит этому заказчику и получит от него подтверждение, что да, он будет заказывать вот пока колл-центр связывается с заказчиком иногда не два раза перезванивать чтобы уж точно убедиться что человек выкупать этот товар ваша заявка висит в ожидающих подтверждениях если после звонка человек подтверждает заказ заявка получает статус подтвержденный и вам начисляются сразу же вознаграждение если же человек отказывается либо там до человека не дозвонились, то заявка становится отклоненной. То есть вы всегда, связавшись с техподдержкой Фюзпром, можете узнать, по какой причине были отклонены ваши заявки. Конечно, начисляя сразу же вознаграждение, биржа FUSPROM ну, с моей точки зрения, рискует, потому что сейчас много разных умных людей, которые пытаются как бы нечестно заработать. Но Фюзпром делает все возможное, чтобы помочь веб-мастерам. Так, на этом видео о страничке статистики SPST FUSPROM я заканчиваю. Если у вас возникли какие-то вопросы, приходите на вебинары обратной связи. Они проходят с сайта точка 36ru Страничка вебинаров у нас выглядит вот таким вот образом. Вебинарим каждый четверг в 20 часов по Москве. Вы можете прийти, задать свои вопросы и я на них в живом эфире отвечу. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Удачи, счастья и здоровья!